и вот туда дым вовсю и вали вместо угу. того же тепла Ну что ж, раньше тоже курные избы были и топили по черному было, я думаю, за... <звы> Отбежимо, так, так что, Я конечно понимаю Да, случай редкий и не самый простой да. Первое, что приходит в голову, эту печку заменить Вот, э да, да. Вот ее это и у него была на одной висела я говорю, давай доедем да, с тобой, я же в них ничего не понимаю. Купишь дверцу, поменяешь, он же самый рукастый был. Да, рукастый, да, понятно. Видно, да? Нет, я про другое, я про дрова возле печки. Ага. Ну, и про топку по-черному. Да я уберу да. дрова-то, через... там было целое груда перец, и я сегодня убрала. Мы, чтобы вам подойти хочет? Ага. А тяги-то нету, совсем нет тяги. Я смотрю, он и самоварник и вообще не Он делал. говорю, он его открывал, когда закрывал трубу уже, а -а -а. И тепло сюда выходило. А, -а, -а. а, -а, -а, -а. теперь он открывает тоже как бы. У -у -у. Вот здесь еще это какие-то тоже, наверное, тяга, что ли, или что-то. Это прочисные. Да. Из-под них тоже дым парит вообще. Надо так признать, что и труба, наверное, и здесь и да, не действует. Да, да. То есть тяги-то в печке нет вообще. Похоже. А вообще по теплу хватает ее на этот дом, да? Ну, когда вот не сюда особо. открывается и топится не нормально. Не очень, да, не особо. Ну, не особо. он уже привык, он говорит, нормально все. А когда ну, я болезну, мы не сюда особо. ездили, мы просто одели мой лыжный комбинезон, а? Мы тоже не знали, что у него там тепло, чтобы было. Ну,